Ситуация в школах в Калмыкии. Действительно, на последней 17 сессии у нас был парламентский час. На парламентском часе у нас выступал министр образования Николай Монсай. и Я лично вот задавала вопрос, да, будут ли перед первым сентябрем все учителя, пройдут ли тестирование. Потому что я знала, что в Москве это тестирование будет. Там провели тестирование не только учителей школ, но и средних учебных заведений, вузов. Да. На что я получила невнятный ответ. Помните, да, здесь вот сидят пять депутатов народного хурала, не дадут соврать. Николай Манцаев невнятно ответил, что Роспотребнадзор ему советует не проводить тестирование. И вот сейчас еще не прошел профи, ну, вот этот вот период 14 дней, и мы уже видим, что в шести школах да, есть очаги заражения. Что будет дальше, неизвестно. На самом деле безопасность и здоровье школьников для нас должны быть... вот Первоочередным. Релики. На этом нельзя экономить. Я понимаю, что Николай Мансаев не мог сказать открыто нам на сессии Хурала, денег нет. Я так понимаю, просто денег нет для того, чтобы, чтобы провести тестирование всех учителей. Деньги на такие вещи должны, нахо, должно находить правительство Республики Калмыкия. Если в этом правительстве работают патриоты своей республики. Вот у нас постоянно... Э, Глава республики издает указы, продлевает второй этап ограничений. Да? А кто контролирует исполнение этих указов? Никто. Создается такое впечатление, что эти указы, ну, в общем-то, для галочки издаются. Для того, чтобы где-то вот там в Москве отчитаться, что вот у нас проводится работа. А на самом деле никакого контроля. И вот я еще в мае месяце... В интернете писала, что в результате вся вина будет переложена на кого? На население? Они сами виноваты? Они ходят без масок, они, в общем-то, не используют средства индивидуальной защиты, не моют руки и так далее. Недавно беседовала с пенсионерами, а у них денег нет на эти маски. На самом деле правительство Калмыкии должно обеспечить пенсионерам масками бесплатно. Недавно, вот я буквально вчера внесла законопроект Народных Урал о том, чтобы вот всем пенсионерам, которые согласно указам нашего президента, главы республики, должны сидеть, находиться в самоизоляции, это те, кому за 65, в общем-то дополнительно выдать, вот как детям выдавали пособие с федерального центра, по 10 тысяч рублей из республиканского бюджета, они наиболее пострадавшие. Чтобы у них были деньги хотя бы приобрести эти маски, приобрести перчатки. Потому что маски-то надо менять через каждые два с половиной часа. Ты же не будешь ходить в одной маске? Вот у нас офис находится в доме по улице Ленина, 247. Убирает женщина, достаточно уже пожилая. Маска на ней, знаете, извините, она уже грязная. Это сколько же она не снимает эту маску, пользуется. Получается, ни управляющая компания не обеспечила ее никто. Есть у нее какая-то там маска, которую она, наверное, неделю пользуется этой маской. Это неправильно. Я считаю, что неумело руководство республики привело к чрезвычайной ситуации в Калмыкии именно по ковиду. Нашей республике не повезло. В такой критический момент у руля оказался случайный человек. Не готовый к решительным действиям не патриот. Сегодня вопрос уже стоит о безопасности и о выживании населения республики. Народа. Народа, конечно. Население республики. Нас на 1 января этого года по статистике 272, 272 тысячи. А По всем показателям, в первую очередь по уровню зараженности, по количеству смертей на 100 тысяч мы постоянно лидируем в ЕФО. На самом деле 271 тысяч человек это не так уж много. Купировать и локализовать каждый очаг заражения можно. Но ничего не делается. Ситу... Создаете такое впечатление, что все пущено на самотек. Кто выживет, тот выживет. Поэтому вот в данной ситуации. Мы правильно назвали наш круглый стол о чрезвычайной ситуации в республике Калмыкия. Действительно, ситуация с ковидом является чрезвычайной. И я считаю, что надо ставить вопрос о соответствии Бату Хасикова с занимаемой должностью. Если дальше так будет продолжаться, то на чьей совести 62 умерших на сегодня? На чьей совести зараженные дети, школьники? На чьей совести зараженные учителя?